Всем привет! Пока в интернете обсуждают избиение славы КПСС перед концертом в Санкт-Петербурге, я постараюсь удивить тебя свежими новостями от команды «Универньюз». С тобой Диана Шилова и сегодня ты увидишь. В КФУ открылась международная конференция «Теория вероятности и математическая статистика». Низкотемпературная плазма продолжает привлекать внимание научной общественности. 5 ноября Казанская мастер собрала юных умельцев. Ровно сто лет назад в Петрограде произошло важнейшее событие в истории не только России, но и всего мира. Наш университет связан с этим событием. Вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин учился в Казанском императорском университете. А мы продолжаем. В Казанском федеральном открылась международная конференция «Теория вероятности и математическая статистика». Основная тема конференции – «Проблемы математической статистики». Подробнее – в сюжете Артема Тупичкина.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 Плазма – самое распространенное состояние вещества в природе. Как утверждают физики, в состоянии плазмы находится примерно 95% обычной материи во Вселенной, а ее свойства составляют основу современных технологий в нашем мире. Насколько обширна область ее применения, узнавала Аделя Шамилова. Низкотемпературная плазма является уникальным объектом для исследования и находит широкие области применения во многих технологических процессах. А математическое моделирование плазмы предусматривает применение различных приближений и численных методов. Об этом и пошла речь на состоявшейся в КФУ 9-й научно-технической конференции на тему исследования низкотемпературной плазмы в процессах нанесения функциональных покрытий. К слову, данная конференция вошла в перечень мероприятий, приуроченных к Году Лобачевского в Казанском федеральном. И не только математик, но он э, очень приятный и, соответственно, на, когда работал лектором, и он преподавал именно газовый динамик, то есть там чайник газовый. Работа мероприятия продлится до 8 ноября включительно. Адель Шамилова, Владислав Михневский, Универньюз. 4 ноября на базе КФУ состоялся семинар информационной технологии в образовании и науке» 2017. На нее съехались более 100 участников из Беларуси, Эстонии, Казахстана, а также многих регионов России. С 4 по 6 ноября на базе Казанского федерального университета прошла шестая международная научно-практическая конференция информационной технологии в образовании и науке». На нее съехались более 100 участников из Беларуси, Эстонии, Казахстана, а также многих регионов России. Сначала они были Отдельно эти мероприятия проводились, а потом поняли, что лучше оптимизировать все. И вот сейчас мы вот делали, это как форум, то и в одном. Они объединяются, общие идеи математического и компьютерного моделирования. Цель научного семинара и сопровождающего его школу состоит в совместном обсуждении фундаментальных проблем с современной науки специалистами в области теоретической и математической физики. С одной стороны и математического и компьютерного моделирования и системы компьютерной математики с другой стороны. Для участия в работе школы были приглашены молодые ученые, аспиранты и студенты старших вузов, курсов математических отделений вузов, специализирующихся в области теоретической и математической физики, прикладной математики. Диана Шилова, Владислав Кихневский, Универ-Ньюс. Российский актер театра и кино Александр Цуркан выступил перед студентами КФУ в формате творческой встречи специальной ко Дню Народного Единства. Артист подготовил особую программу. Чем она запомнится ребятам, расскажет наш корреспондент. День народного единства в Казанском федеральном отметили весьма креативно. Этот день запомнится студентам уникальной встречи с известным актером театра и кино. В своем выступлении Александр Цуркан отметил, насколько важен этот праздник для всей страны. Пофилософствовал на тему смешения традиций и культур. И подчеркнул, как важна общность и дружное сосуществование разных народов и слоев общества в такой огромной стране, как Россия. Для студентов актер исполнил множество любимых и всем известных патриотических песен. Декламировал стихи, а в завершение снова перешел к поздравлению. Пожила в Казани университету мира и согласия. Адель Шамилова, Владислав Михневский, Универньюс. Бумага, пластилин, пенопласт, клеи, доски. Из такого набора юные умельцы могут собрать самолет. Да еще такое, чтобы он хорошо летал и выполнял различные трюки. Свои умение не только в аминомоделировании, но и робототехнике продемонстрировали ученики различных школ и лицеев в Казани. 5 ноября в культурно-спортивном комплексе «Алим» состоялась казанская мастериада. Участие приняли ученики различных школ и лицеев в Казани. Юные изобретатели соревновались в авиамоделировании, где демонстрировали свой самолет в полете на дальность, продолжительность, а также пилотаж. Мне нравится строить самолеты, участвовать в соревнованиях. А какая у тебя мечта? -э стать пилотом. А ребята, которые умеют программировать своих роботов, соревновались в направлении робототехника. Это робот на базе Arduino. Arduino это микроконтроллер, программируемый с помощью компьютера. Больше всего нравится программировать. Надир и Карим работают в команде вместе. Пока один программирует робота, другой собирает недостающие детали. Это робот для соревнований с умом. Соревнования с умом – это когда э, роботы сражаются, и, и там такие правила, когда... Э, кто-то э, вышел с ринга, э, он проигрывает. Скучать здесь было некогда. Для участников проводились веселые старты, мастер-классы, а также работал авиатренажер. Примерить на себя роль настоящего пилота смог каждый из участников. Управлять самолетом не так уж и легко, как может показаться, но очень интересно. Без подарков не ушел никто. По итогам соревнования каждый получил грамоты и памятные сувениры. Анна Глазунова, Леонар Довлесьяров, Универньюз. В Елабужском институте КФУ прошла первая студенческая педагогическая школа «Старт». В течение двух дней около 500 студентов будущих педагогов стали участниками мастер-классов от лучших учителей республики. О том, как это было, ты увидишь в сюжете Олега Кашина. В Елабужском институте КФУ открылась первая студенческая педагогическая школа «Старт». В течение двух дней около 500 студентов стали участниками мастер-классов. Такая идея погружения в профессию была предложена директором Елабужского института Еленой Мирзон. Мы уже переговорили с представителями Министерства образования и науки нашей республики. И, возможно, обратимся ко многим из вас, уважаемые участники фестиваля. И обязательно, либо в дни осенних каникул, может быть, в какой-то другой день, мы проведем такой фестиваль для будущих учителей с возможностью выбора мастер-класса. В рамках школы было проведено 59 мастер-классов и 6 публичных лекций. Работало 13 образовательных площадок. Кроме этого, на церемонии закрытия состоялось награждение победителей конкурса в области педагогики. Учителя 21 века с нетерпением ждут педагогической практики и начала работы в школах нашей страны. Олег Кашин, Валентина Безбрязова, Денис Сипайлов, Универньюз. После того, как набравший популярность конкурсы красоты для юных мисс стали ежегодным состязанием на международном уровне, в мире появилась идея проведения подобного осмотра красавиц постарше. Проект под названием «Мисс Земной шар» по популярности не уступает «Мисс Мира». Кто представил Татарстан на этом престижном конкурсе в этом году, расскажет Адель Шмилова. В Албании и Испании состоялся международный конкурс Минземного шара. Выпускница Казанского федерального представила университет и всю республику Татарстан на данном конкурсе. Ощущаю себя здорово, поскольку мне очень нравится общаться с иностранцами, познавать новые культуры. И у меня нет проблем в плане, в плане языка, поскольку я преподаватель на английского. Вместе с другими конкурсантками Гузель Шахудинову ожидал выход в национальных костюмах, купальниках и вечерних платьях. Кроме того, она продемонстрировала свои умения на конкурсе талантов. Международный конкурс красоты Miss Земной Шар в очередной раз показал всему миру, что Казанский федеральный является не только кузницей наук, но и центром притяжения самых талантливых и видных девушек. Адель Шамилова Универньюз. На этом у меня все новости на сегодня. Не забывай следить за последними новостями от команды Универньюз. До встречи.